всем привет сегодня будем готовить очень вкусную картошку с грибами блюдо из серии все сложила и забыла нарезаем складываем в руках и почти готово. делать уже больше ничего не надо остается только ждать необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео чисто вымытые шампиньоны нарезаем крупными ломтиками можно на 2 или на 4 части Лук режем мелкими кубиками. Картофель нарезаем дольками. берем миску подходящего размера и перекладываем туда овощи грибы выдавливаем чеснок добавляем соль перец кориандр подсолнечное масло и хорошо перемешиваем теперь содержимое миски перекладываем в рукав для запекания завязываем его с обеих сторон сверху протыкаем несколько раз зубочисткой чтобы было куда выходить пару и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут через 50 минут разрезаем рукав сверху и оставляем в духовке еще на 10 минут чтобы картошечка сверху запеклась хорошо. За 10 минут картошка хорошо подрумянилась будем подавать к столу вот и все вкуснейшая картошка с грибами готова приятно аппетитно и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал